Всем привет ребят, микрофона снова Максим, я не очень активно выкладывал ролики последние пару месяцев, поэтому в этом видео расскажу про все самое интересное что происходило вокруг и внутри CS GO, обсудим новое и расскажу немного инсайдов про будущее обновление CS Это видео отлично подойдет для тех, кому некогда следить за всеми событиями в деталях, и хотелось бы узнать все и сразу в одном месте. Начать стоит с того, что 8 ноября наконец-то закончился мажор. В самом пике финала, в котором победили Нави, турнир одновременно смотрела почти три месяца миллиона человек, что делает его самой просматриваемой трансляцией за всю историю CSGO. И это, с одной стороны, прекрасная новость, типа смотрите, игра не умирает и сколько много людей ее смотрит, но с другой стороны, это как будто лишает разработчиков мотивации что-то делать и упускать какие-то глобальные обновления или нововведения в игру. Типа зачем что-то менять в рецепте, если торт все равно получается вкусный. И последние пару лет я как будто наблюдаю, как игра, в которую нужно играть, превращается в игру, на которую нужно смотреть, как футбол. А я как человек, который вообще ни разу не любит смотреть футбол и лучше предпочел бы поиграть в него при случае, с такой же неохотой наблюдаю и за всеми видами киберспорта. Я конечно очень рад, что игра развивается в этом направлении, так как оно более долгосрочное, но как будто про меня, как про обычного игрока вообще забыли. Напишите в комментах, что вы думаете на этот счет, разделяете ли вы мою позицию или у вас есть какое-то другое мировоззрение, будет интересно почитать.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 Все, кто активно следит за моим каналом, должны знать, что примерно 5 месяцев назад, SteamDB спылил тестовую ветку под названием RKV тест что же она конкретно из себя представляет, пока что не очень понятно, однако самая очевидная догадка, это добавление API рендеринга вулкан. Добавлять костыльную прослойку DXVK в CSGO практически бесполезно ведь с точки зрения оптимизации это никак не отразится на количестве кадров, а на большинстве компьютеров и вовсе сделает хуже. Однако пару недель назад ситуация, для чего же это все же делается, наконец-то прояснилась. 18 октября в Half-Life 2 вышло бета-обновление, привносящее в игру множество фиксов, которые комьюнити ждали десятилетиями и само собой вулкан, он нужен специально для того, чтобы игра запускалась и хорошо работала на новый консоли Steam Deck, так как в основу SteamOS 3.0 лежит Linux. Судя по всему, если RKV-тест это действительно вулкан, то добавят его для тех же целей, что в Half-Life и во второй портал. Однако, во время мажора появилась еще какая-то странная тест ветка, в которой что-то постоянно обновляли на протяжении всего турнира. Изначально я предполагал, что это связано с оперативными фиксами для каких-то проблем у проигроков, чтобы вдруг не сорвать турнира. однако эта ветка продолжила обновляться и после окончания мероприятия. Так что судя по всему, помимо Вулкана, разработчики за кулисами тестируют и что-то абсолютно новое. Через две недели начнется еще один турнир Blast, и надеяться на какие-то интересные обновления или ротацию карт не стоит еще как минимум до его окончания. Единственное, что гарантированно можно ожидать в ближайшее время, это релиз Кейса, Грезы и Кошмары. И к слову о будущих обновлениях. Еще до начала Мажора на одном из подкастов киберспортивный комментатор довольно уверенно заявил, что разработчики прямо сейчас работают над новой версией Трейна. И он не уверен, на какой версии будут играться профессиональные матчи. Как мы сейчас понимаем, мажор прошел на текущей версии трейна, а это значит, что в ближайшее время мы можем увидеть серьезные изменения на этой карте. Ну и раз мы уже заговорили о картах, Кэтфуд поделился двумя новыми скриншотами ремейка Тускана. В ближайшее время состоится первый публичный плей-тест, а полноценный релиз в воркшопе стоит ожидать где-то в 2022 году. Кстати, в обновлении в котором добавили капсулу с автографами профессиональных игроков, появилась строчка items gifted, которая вероятно говорит о том, что в будущем разработчики могут добавить возможность дарить предметы по аналогии с механикой подарков из DOTA и Team Fortress. Дело в том, что строчка связанная с этим серверным событием существовала в кс как минимум с 2015 года, так что либо это баг регрессии и строчка перепоявилась случайно, либо разработчики CSGO наконец-то решили добавить возможность дарения предметов в обход использования трейдов. Для тех, кто вдруг не знает, в Доте можно дарить некоторые предметы, на которых ограничена передача по трейду или перепродажа на торговой площадке. Пользователь Reddit под ником Никос Мариногес обнаружил интересную пасхалку на карте Базалт. Увидеть ее в обычной игре не получится, однако если залететь в маяк при припущенного клипа, на экран внезапно наложится черно-белый фильтр. И это, судя по всему, отсылка к фильму Маяк 2019 года, кто не смотрел, обязательно рекомендую. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно гляну в прошлое видео, где я рассказываю про бесконечный Half-Life Рогалик. Увидимся!